Добрый день дорогие друзья и снова я с вами Куликова Анастасия. Сегодня мы продолжаем расписывать букет с рисами и тюльпанами. Итак, на кисти у нас уже белая краска имеется и мы начинаем с кубышки и риса. Высветляем самую ближнюю к центру часть цветка светлыми мазками, потихоньку уводя их в тень. У лепестков также есть середины, показываем их и уводим в тень. Также нижние лепестки мы прописываем легкими движениями, уводя их под остальные цветы. Очень легкими движениями и малым количеством краски мы заходим на теневую сторону. Следующий цветок называется также нижние лепестки. Мы прописываем легкими движениями, уводя их под остальные цветы.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 мы начинаем высветлять самые передние лепестки. Чем ближе к середине. И конечно же приступаем к пятилистникам, голубым цветам. Высветляем самые светлые стороны наших голубых цветов. Изоблековываем теневые краешком кисти. Следующий цветок, к которому мы переходим называется тюльпан, он желтого цвета. Высветляем самые ближние к центру лепестки, потихоньку уходя в тень. У тюльпанов лепестки часто изогнуты, поэтому это нужно показать в бликовке. Легкими движениями заходим в тень. Не смывая желтый цвет с краски, мы подбликовываем наши самые теплые листья. После чего начинаем бликовать зеленые листья. Конечно же бутоны. Следующий элемент неотъемлемый в жестовской росписи называется чертежка. Берем длинную тонкую кисть и теневую сторону розовым оттенком розового цветка подблековываем. Следующие это серединки. Они должны быть разными. И выделять цветы, делать их еще краще, краше и наряднее. Последнее, что мы делаем в жестовской росписи, называется травка. Травка это заполнение пустых пространств в букете. Для того, чтобы он смотрелся гармонично. И красиво, полноценно. Итак, у нас получился вот такой с вами красивый букет. Спасибо за внимание. С вами была Куликова Анастасия. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!